Вот лара со снежными вершинами. Вот видно, там идет дождь, но здесь на горах нигде снега нет. Поэтому, к сожалению, снег мы не увидим. Он намного дальше, но я нахожусь еще не на такой большой высоте, чтобы наблюдать снег. Видите, как затянуто все небо. И очень-очень холодно. Сейчас на улице, наверное, градуса 3-4. Ну, давайте посмотрим, как же выглядит вечерняя крепость. А вот так вот выглядит вечерняя лания. Идет дым. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы приехали на фабрику. Кырбик, которая находится недалеко от Анталии. На этой фабрике производится алкогольный напиток. Но это не самое интересное. Самое интересное то, как же выглядит фабрика изнутри, в каких условиях работают рабочие и как их кормят. Все это вы сегодня увидите. Ну а само здание фабрики выглядит очень интересно. Кажется, что внутри находится какая-то галерея или, может быть, Музей с модной... Магазин с модной одеждой Ну, в общем, давайте пройдем внутрь и посмотрим Расскажу вам про этот напиток В этом напитке 14% алкоголя сделано на основе вина Со вкусом вишни и лимона Ну, в общем, газированный алкогольный напиток Очень у них здесь Интересный дизайн здания Смотрите, вот такие вот Друзья стоят Сейчас пройдем внутрь, там все еще интереснее На стоят войны. Султана Фатиха, одного из самых известных, лучших султанов Турции. Ребята что-то здесь носят. Вот так вот выглядели воины султана. Очень интересный статы. В общем, сделан здесь такой интерьер э, в, белом, золото, в белом золотых цветах. Ну а вот так вот выглядит вход. На завод. Холл завода. И очень пахнет здесь вином. Посмотрите, какие красивые потолки. Просто потрясающе. И стоит вот такая вот интересная штука. В общем, холл завода напоминает какой-то дворец. Ну, наверное, владельцу завода нравится такой стиль. Очень величественно все выглядит. Посмотрите, вход, вход на завод. Ну, а вот там вот дальше находится вход на само производство. Я думаю, что здесь проходят дегустации, какие-то встречи, может быть, привозят группы. Поэтому выполнено все вот так вот торжественно. И опять войны султана. Мы уже в поле фабрики и сейчас заходим да. в районский миссия. Это подвал, где хранится все вино, потому что напиток, который производят, он вот недавно я вам показала, он на основе вина 14% алкоголя газированный напиток. А? В час фабрика производит 11 тысяч бутылок, и здесь уже хранится, хранятся все бутылки готовые к отгрузке. Как я вижу, несколько есть видов на основе красного вина и на основе белого вина. Но ну, а сейчас мы все поднимаемся наверх и рабочие, а, рабочие идут на обед. Сейчас мы идем а... на обед В столовую вместе с работниками этой фабрики. И вы посмотрите, как же выглядит обед, чем кормят, как выглядит вообще сама столовая. Вот таким вот образом выглядит столовая. Очень вкусно пахнет здесь. Здесь есть еще кафе. Посмотрите, зона отдыха, различные игры бильярд, настольный теннис, тренажер для любителей спорта и шахматы. И сейчас посмотрим, чем же кормят работников. вкусные блюда, рис, овощи, салат различных соусов. Я медленно самом Гизайма. Здесь работники также могут отдохнуть, посмотреть телевизор. Вот Айхан уже взял еды. Насылка Вот вся наша группа. И я сейчас буду брать еду последнюю. Все взяли в обычных тарелках, а я взяла себе вот на таком подносе, как все работники. Сейчас будем пробовать. Очень вкусный, кстати, у них повар, и каждый день подают различные. В фабрике блюдо. работает 50 человек, и каждый день повар готовит разные блюда. Каждый день недели. Например, сегодня у нас рис, салат и э, мясо. В общем, в общем мясо. Сейчас попробуем. Не хуже, чем в ресторане. Очень вкусно. Производят здесь вот такой вот напиток с лимонным вкусом и с... со вкусом вишни. 14 градусов. Алкоголь. И сделан этот напиток на основе вина. Внизу были бочки, которые я вам показывала. Это были винные бочки. Очень, кстати, здесь пахнет вином. Работников сейчас нет. Все ушли, кушают, но... Через 10 минут народ уже вернется. А сейчас я вам покажу холл. Вот начинается, наверное, загрузка товара. Фирма называется Кырдыик Аше. Сейчас мы находимся на втором этаже. Здесь также находится офис директора. Я узнала, что это здание было построено непосредственно под фабрику. Вот здесь вот офис директора. И там у нас проходит собрание. Doğrudur, doğrudur. 2017 yılında e, Alanya İlgecik'e yönetimle olarak yapmış olduğuna verilmiş, beni destekledim. Çok teşekkür ederiz. Bu formayı size takdim ediyoruz Teşekkürler, teşekkürler. Başka bir devam oldu. Türkiye ye Yeni şeyler üretiyor ama. Владелец фабрики Шахинбей, и сейчас я хочу у него спросить один вопрос. Сидзе, сидзе Эликиши, чалыша. Сексоналты. Сексоналты. Сидзе чалыша социал, Он же Он А на нем Huzur olmasan büyük maaş ver, huzur evet. yoksa çalışmaz. Çalışmaz. Ben de aynı düşünüyorum. Öyle. Çok teşekkürler.